Так, добрый день, друзья. Сегодня мы с вами разберем новую тему. С вами адвокат Занов Дмитрий. Вот тема, скажем так, набирает актуальность. Почему? Потому что количество разрушений имущества в связи с боевыми действиями с каждым днем становится все больше. Вот и имущество и государственное и коммунальное, но мы поговорим о собственности частной. Вот. То есть недвижимое имущество другие объекты права собственности ну, по порядку разберем все вот необходимо это делать даже если вы ну там в будущем не претендуете на какую-то компенсацию ну знаете то есть это все фиксация массового такого разрушения она потом поможет в международных инстанциях доказывать ну, определенные факты то есть, чтобы были разрушения там гражданских объектов. Поэтому самое главное, имейте при себе оригиналы или фото правоустанавливающих документов на имущество. Вот, допустим, у вас есть сейчас эти документы на руках. Сфотографируйте их, отсканируйте, пускай они у вас где-то будут в электронном виде хранятся. Почему? Потому что ситуация такая, что в любой момент можно... ну вот то, что вы видите, да, разрушаются дома, они горят, люди выбегают, остаются без ничего, ну, в том числе и без документов. А так будет где-то у вас сохранено, где-то в облаке в каком-то, на Google Диск, сохранить эти документы. То есть неизвестно, что будет с этими электронными реестрами, как это все будет, где эти сервера, то есть я эту всю историю не знаю, ну, досконально, но лучше положить и пусть оно там лежит. Поэтому имейте в виду. Вот, фиксацию фактов разрушения и ну, на территории Украины необходимо делать с использованием видео и фотосъемки. То есть, если уже этот факт разрушения или порчи состоялся, то фиксируйте его, фотографируйте как можно больше с разных ракурсов, снимите видео подробное, допустим, с телефона вот и э, еще дополнительно если ну, будет такая возможность понятно что в этот момент могут люди быть в шоке подождите пока это закончится уляжется попросите несколько человек ну, два, два соседа там допустим вы им поможете они вам составить еще протоколы с обстоятельствами потому что допустим ну, не сможет там выехать полиция какие-то службы будет это большая тяжка времени а вы ну, долго не сможете находиться то есть какое-то через какое-то время когда уже успокоитесь э отойдете да то зафиксируйте этот факт вот э желательно это делать в максимально то есть ну не откладывать там на следующий день или еще что-то а вот э непосредственно в этот день ну к примеру там если это ночь ну, дож дождитесь когда там это будет э светло да то есть не откладывать там долгий ящик вот э ну вот про документы я уже сказал, что нужно. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор мены, государственный акт на землю, тоже, если это земля, ну, понятно дело, что землю там сложно э, ну, повредить, да, но вы все равно эти документы делаете. Если была у вас возможность там брать вытяги, сейчас такой возможности нет, возьмите эти вытяги, технические паспорта, в случае пожара или аварийного состояния вызывайте работников государственной службы в чрезвычайной ситуации для устранения этих последствий и они составляют соответствующий акт вам нужно копию получить то есть дождаться пока не сделать свою работу и получить копию обычно это у начальника наряда там ну, кто-то там ребята бегают тушит а один там или двое, в зависимости от количества экипажей, которые приедут к вам, составляют документацию. То есть, возьмите себе копию. В случае отсутствия такой возможности, ну, тоже надо будет тогда обращаться к местным органам самоуправления, к администрациям, вот, и попросить их составить такой акт, они тоже составляют акт обследования имущества, ну, жилья в основном, вот. Составляете акты эти ну, самостоятельно. Тогда, если вдруг вообще никаких вариантов нет, администрации нет, службы не уезжают, тогда уже только соседние. Вот. Могут хранить и квитанции, конечно же, за оплату за коммуналку. То есть, как доказать потом что ну вот нет документов, реестры не сохранить. Как доказать, что у вас было такое имущество, что оно принадлежало вам? Могут быть квитанции какие-то. Вот. Фото до или после разрушения. Вот, что еще важно зафиксировать, это пояснения, в которых будут, допустим, указаны причины разрушения, что это было впоследствии какой-то там бомбардировки или обстрела, с чего стреляли, стреляли да, если знаете конкретно, какие-то, может, даже номера или фото, или вы можете, допустим, зайти там в те же соцсети, в инстаграм, там какой-то фейсбук, какие-то средства массовой информации, и может быть, бывает, что потом уже после событий выкладывают там с камер видеонаблюдения, ну какие-то другие люди, там у вас может быть не было этого видеонаблюдения, соседних домов или каких-то объектов хозяйственной деятельности, там магазинов, Камеры видеонаблюдения фиксируют и выкладывают. И там даже видно иногда, с какой техники это стреляли. Да, если есть это танк, видно какой танк, там номерные знаки видно. Много, то есть вот эту информацию тоже собирайте, сохраняйте где-то на какие-то диски, все пригодится. вот Какие-то, может быть, схемы можно составить, откуда траектория прилетела, возможная траектория и так далее. То есть все это максимально вот документация вот такая вот должна быть. Обратиться можно с заявлением правоохранительные органы. Вот эти доказательства вы даете, они зарегистрируют это как нарушение правил ведения войны, и вы получите вытяг с единого реестра до судебных расследований. Тоже как подтверждение, тоже как фиксация факта. Вот что еще? Для... Ну, вот это все вам может еще пригодиться для получения компенсации. И обращение в Европейский суд по правам человека, в Международный уголовный суд, сейчас тут вот, его компетенция уже более-менее, вот 16 числа будет какое-то решение предварительное, то есть, возможно, и в этом э, суде можно будет э, доказывать то, что э, вы были собственником, что вам э, нанесены определенные убытки, ущерб, э, или, ну, то есть, когда у вас будет этот, этот весь фактаж то можно уже будет по ситуации смотреть в какую инстанцию вы будете обращаться и где вы будете к кому иметь претензии вот то есть нужно будет составить опять же вот эти все документы указать Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, инфекционный номер, место регистрации того лица, который именно является собственником. И тот, который осуществлял фиксацию. Потому что у вас, допустим, не может быть. Может быть в это время вы выехали. Ну, есть такие люди, выехали, да, и сосед может эту фиксацию делать. То есть надо указать четко, кто эту фиксацию делал. Указание места, точного адреса, даты и времени разрушения, вот. то есть какой конкретно объект, желательно там геолокация, ну то есть на карте Google Maps, там широта, долгота, то есть точки вот эти определить. Описание своими словами в протоколе, то есть я же говорю, вы можете на видео снять и своими словами наговорить, что произошло, чтобы потом, допустим, когда документировать это все делать в виде протокола, то тогда уже вам будет проще. Вот, каким, ну, как же, как это произошло, вследствие чего, вот. То есть все это документируете, и потом, опять же, по инициативе Офиса Президента Украины, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел Украины вот, создана платформа для эффективного сбора и обработки информации относительно нарушения прав человека. Российской Федерации и на этой платформе ссылку я на эту платформу добавлю к описанию к видео вот и там собрались и различные правозащитные организации эксперты в сфере прав человека представители научной общественности и вообще все люди которые владеют этой информацией они помогают эти факты ну то есть и дают какие-то консультации и в последующем могут сопровождать ваши дела вот. то есть, э там можно даже э, подать информацию в определенной форме, поэтому зайдите обязательно на этот сайт, э, ну не то чтобы там, ну у кого может быть уже такой факт случился. То есть я не признаю, ну там, как сказать, я всем желаю, чтобы ваше имущество, жизнь и здоровье сохранились и на долгие года, но у кого уже такое вот произошло случай, то вот эта информация может быть полезна. Вот. Собранные все факты будут использованы как доказательство для защиты представительства Украины в Европейском суде по правам человека и в Международном суде ООН. То есть, когда вы туда эту информацию подаете, то эту всю информацию будет использовать, о чем я и говорю. Вот. Там нужно будет только заполнить форму, описать факты. То есть, это вы уже не будете никак не самостоятельно, да? а вот в комплексе, то есть, уже будет какая-то помощь. Поэтому, ну, за... есть еще контактный центр, единый номер телефона 0800 213 103 Тоже я его напишу. Вы также можете вот не искать там вот это видео, да, хотя сохранить его где-то. В принципе, можно кому-то поделиться, оно потом в переписке останется. А так, допустим, эти события, если произойдут, то вы быстро сможете найти, допустим, эту информацию. Э ну, номер телефона можете записать прямо в телефонную книгу. Куда звонить, когда э, там попал снаряд. Ну, как-то так запишите, чтобы вы понимали. И там вот этот вот номер, контактный центр. И тогда вам там точно напомнят, все точно пошагово расскажут. В следующем видео э, завтра я не смогу выйти в прямой эфир. Я его запишу, в записи выложу, расскажу более подробно о том, как получить компенсацию об утраченном, ну, за утраченное жилье. Вот. И ссылку на это видео я добавлю. Тоже тут будет ну, переход к этому. То есть как-то встрою, так что можно было перейти, чтобы эти два видео были взаимосвязаны. Как получить компенсацию. Вот. Поэтому всем мира, добра и ну, держимся. Будет победа за нами.